Субтитры комедия появилась? Нет. Понятное дело не знаешь, потому что я не сказал. Это надо ну, да, типа такой юмором, ну ладно. Бяу. Блять, игра-то серьезно? Что это? <соц> Блять, <тебя, соц> класс. Бля, надо побегать чуть-чуть. Сука. Блять, эта анимация бегает, это пиздос. Такой автобус. Мяу. Там стрелы. Ой, бежит такой резко разворот, уже такой типа... Мяу. Залетит? Найс. 144. 131. ЛОУ! Чего нахуй. Сука, блядь, крибей, ты блядь, башни ебаные, блядь. Два процента, охуеть. Хуя, два, хуя. Сука. Башу просто, сука, не выпустил, не выпустил. Я не понимаю, блядь. Мяу. Ч тебе надо? Шо с тобой? Шо ты приняла? У тебя голова, как... Я не знаю, какой-то ядерный реактор, который скоро взорвется. Что? О. Отпустила. Мяу. Классные хвостики, кстати. Да. О! Друг! Ты что уронил яблоко? оно теперь грязное. Мяу. Ты же был где-то здесь. А теперь ты на том свете. Покойся с миром. Да. Мяу. О, это помойная карта. Боже, как же давно я на ней не играл. Я, я настолько не Вижу, что решил на ней поиграть. Ладно, я не решал. За меня решил. Быстрое подключение. Да. Мяу. Ну, мой любимый аргарчик, давай, не разочаруй меня. Пусть на твоей крыше будет что-нибудь хорошее. Но на твою крышу падает какой-то чел, а ты у меня даже не прогрузился. И я не знаю, что мне с этим делать. Да. Мяу с Battle Grounds самая оптимизированная и лучшая игра 2К-18. Во, даже текстуры. Мега оптимизированные. Так, нам нужно оружие Мяу. О, тут где-то моя добыча. Которую аж перекинула от такого кайфа. <смех> О, блин, блин, сколько всяких хороших боже. Мне нужно их взять. Боже, что происходит? А, давай, давай, давай, давай, давай, бегом, бегом, бегом, бегом, мы можем, мы можем. Нас никто не видит. Мы как ниндзя, мы невидимые. Да. Есть. Я смотрю. Ты где? Я думал ты тут Друг Кто это? О! Кошмар! Это граната Я такого не ожидал Мяу Эй, Эй. это карма отвечаю, это карма где ты? эй в смысле? ты что умер? да, а, победа как его, а? мяу северный Владимирский Централ, ветер северный, я по помыстыри, падаю я сюда, или как там, наверное не так, А она да какая разница? Мяу. Я слышу как ко мне подкрадывается какой-то урод, где ты тут ползаешь, э? я же слышу, я слышу, ты тут где-то ползешь. И не надо мне говорить, что вот там кто-то идет. Это я знаю, это без вас. Ай, да в у тебя! Мяу. О. У него есть огнестрел такой какой-то мощный. Вот, смотрите, вот он. Эй, ты меня видишь? Видишь? Господи, как же я обосрался! Э, ну давай, выходи на честный разговор. Это было нечестно. Мяу. Oh. Um. Это касание просто нечто. Смотри. Just like Nice. Oh, good. Да, хорошо. Говорит, пас, окей. Здорово, братан <laughs> Здорово. Братан. Здорово. Как дела? No, na no, no, no, no, no, no, no.